Как понять такой предел? Почувствовать вместе со вкусом победы. Или узнать, потерпев свое главное поражение. услышать, пытаясь убежать от себя или встретить страх лицом в лицу, как понять где твой предел.